Церковь Божия, слава Богу, за сегодняшний прекрасный дождливый день, что Бог выделяет благодать в виде дождя, посылает, чтобы в нашей траве была зелень. Когда в нашей траве есть зелень, нашему скоту есть пища. Когда нашему скоту есть пища, то Бог и дает и нам пищу. И мы благодарны Господу, что Бог благословляет нас, укрепляет, позволяет нам вновь приехать сюда, видеть ваши лица. Может быть, такие обстоятельства, брат Илья попросил поддержать вас. И этот раз я даже беспрекословно сел в машину и приехал. Если вы помните, прошлый раз еще было туговато, но этот раз, вы знаете, я понимаю, что что такое внучки рождаются, или внук, то поддерживать друг друга надо. Знаете, брат и Игорь, начиная служение, он прочитал одно место Писания, где говорится о, когда было падение у Давида. Там в этом, если я как раз зашел в это место, я думаю, что это 51 глава Апсалом. Правильно, да? А 50, 50, да, сори. 50. И там ниже говорит, духа твоего не отними от меня. И дух правый обнови внутри меня. Знаете, да, это место. И думаешь, а как может человек потерять Духа Святого? Каким образом человек может, чтобы Господь отошел от него, и он перестал чувствовать Божию благодать или Божие благословение? Каким образом? Я думаю, мы люди верующие, долгое время мы находимся в церкви и понимаем, когда мы переходим какую-то черту, непозволительную нам, мы несем какой-то урон, и мы спотыкаемся, и видим вокруг нас, нет устройства и нет благословения. И очень многократно приходят люди и молодые, и уже в возрасте, и беседуешь с ними, разговариваешь с ними. Я говорю, ну в чем проблема, что что-то у тебя пошло не так, что у тебя ничего не созидается. Ты, как Писание говорит, ты работаешь для дрявого кошелька. Вы видали хоть раз дрявый кошелек? Видали, да? Но у меня был один раз. Я в заднем кармане его носил, работал. И он там раз, дырочка появится, потом уже там высовывается, и уже меняешь этот кошелек. Не потому, что там нам возможности нету его поменять, ну просто, знаете, когда ты полюбил кошелек этот, ты уже его годами носишь. И вот когда уже оттуда начинает что-то высыпаться, ты тогда уже, окей, ладно, надо менять. Но вот Писание говорит, для чего... Ты трудишься для дрявого кошелька. Человек тогда задумывается, а почему у меня нет устройства? Почему у меня нет благословения? Почему у меня нету э, ничего не созидается? За что бы я ни взял, я видел человека, его зовут Роман, он трудится, он один из служителей, он работает и трудится в Индии. Может быть вы его на ютубе видели, такой благословенный брат. И вот он говорит, я когда туда переехал, он сам, по-моему, с Беларуси, и он решил там жениться на индианке, э, и говорит, ну, чтобы я не пробовал своей жизни, будучи там, э, бизнес замутить какой-то, ну вот все, вот только началось, говорит, раз и рухнуло. И я, говорит, ну решил, говорит, цветочный бизнес открыть. Высадили цветы, высадили все, говорит, вроде бы как пошло, но надо, или жара, или что-то там пошло у них. Все это засохло, все это, это. И я, говорит, я понял, что я что-то делаю неправильно. Что-то делаю неправильно. И он начал искать Господа. Господи, в чем не так? И Бог говорит... Ты сюда приехал не для цветочков выращивать, не для бизнеса. Ты приехал сюда созидать Церковь Божию. И этот человек начал потом из двери, в двери, там кто-то услышал, что он верующий, там ребенок болел, его позвали, он помолился, человек получил исцеление, люди начали узнавать. И он понимает свое призвание, что не в цветах я буду красивее или в какой-то бизнес у меня пойдет. Но в Иисусе Христе, когда я исполняю волю Божию, тогда приходит и благословение. Бог своих никогда не оставлял. Вы посмотрите в Писании, да? Он всегда прокормит своих людей. Когда мы видим в Писании, где Илья говорит, человек Божий, да, когда он сказал, «Три года не будет дождя, только по молитве моей». «Тогда я дам дождь». Вы знаете, он не сказал от имени Иисуса Христа, он не сказал от имени Бога. Сказал, «По молитве моей». И ниже там написано, я не буду это открывать, ниже там сказано, что Бог потом повелевает, Ильи говорит, а теперь говорит, «Собирайся и беги в пустынное место, там есть река, ты там будешь пить эту воду, я позволю ворону, Прокормить тебя. Помните, да, это местописание, ворону прокормить тебя. я думаю, что насколько Бог считается с человеком, что человек с дерзновением сказал: что по молитве Моей я не дам дождя. Только когда я помолюсь, тогда Бог пошлет. Бог посчитался э, с пророком Ильи, посчитался с его мнением. И потом говорит, ну Илья, ну ты натворил делов, говорит, а теперь, говорит, давай беги, потому что тебя будут искать, чтобы отнять у тебя жизнь, да. И Бог прокармливает. Вроде бы, знаете, сказать, что это нища кормит, нет. Хлеб, мясо приводил источник, что надо еще для человека, да. Бог заботится. но однако, это как бы отклоняюсь. От темы, Но больше хотел бы говорить сегодня об устройстве и о благословении человека, который ходит в истине Божией. Есть в жизни нашей, когда мы спотыкаемся, и мы знаем, когда мы перестаем спать. Мы знаем, когда Бог начинает тревожить наше сердце и говорить, вспомни, где ты перестал спать. Вспомни, где ты споткнулся. Я хочу напомнить, потому что я не безразличный, чтобы тебе направить на путь истины, на жизнь вечную. И тема моей проповеди – не разрушай ограды Божьи. Писание говорит, Екклесиаст 10 главе 8 стих. Кто копает яму, тот упадет в нее. И кто разрушает ограду, того ужалит змей. Я просто хотел половина этого стишка вместе с вами порассуждать. Смотрите, первый стих, ну, восьмой стих говорит, мы разбьем его до запятых. Смотрите, кто копает яму, тот упадет в нее. За кого говорится? Человек, который начинает копать яму под другим человеком. И говорит, как не заметит, он сам туда Упадет. Но я не об этом хотел. Это может быть говорить какой-то о лести, о пакости человека, о его хитрости, о искусстве его. Но хочется говорить о другом э, половине этих, этого стиха. А кто разрушает ограду, того ужалит змей. Все мы были в зоопарке. Надеюсь. да? Все мы видели, может быть, каких-то опасных зверей. И есть звери, которые менее опасны. И вот у нас у одного брата, там, в Сан-Антонио, есть корова. И мы в прошлую неделю были у него дома. И мой Кейлоб маленький, вот здесь он бегает где-то, ему говорят, не иди корови, а то она укусит. Честно, я никогда не видал, чтобы корова кусалась. Это дойная корова, это мама, и она понимает, кто подходит к ней. Ладно, если бы я такой бугай бы подошел она, и какую-то угрозу, она бы, может быть, защищалась. Но когда такой малыш подбегает, она как бы и она такая человеколюбивая, знаете, корова, она бегит к человеку, не, не, не стесняется, ничего, а наоборот. Но ну, он такое выражение сказал: Не подходи коровье, она укусит. Я так думаю, ну, странно, ну, ж корова... ну, я не помню, чтобы корова кусала кого-то. Бывают копыта, когда ей там что-то не, неудобно, когда ее доя там, или раздражение какое-то, и она бывает так делает. Но это не опасный, не, не опасный вид животных. Но когда мы приходим, в, выехали где-то в, в, в, в Люзиана, да, есть такая же... Выговорить, может быть, я так не могу хорошо. Мы проезжали, и мы едем, я отцу своему говорю, пап, посмотри крокодил. Мы на скорости едем. Он говорит, да где ты видишь крокодила? Да вот он, проехали. Он говорит, да я не видел. Я говорю, ну вон смотри, еще. И мы так едем, потому что это фривей, я не могу останавливаться. Я говорю, ну вон еще. Да я не вижу, говорит. Вот пока ты не остановишься, не покажешь, не поверю. Я просто на эксит схожу. Просто вот так, на Exit. Самый простой, который первый попался. Я сошел на Exit, я остановил свою машину. Я говорю, ну вот, крокодил. То есть их настолько-то много, что вывеска, говорит, не останавливаться. То есть езжать И этому надо верить, потому что их настолько-то много, что если ты остановился и у тебя спустило колесо, оглядывайся, кто-то за тобою наблюдает. Вот, ну вот настолько много, я впервые столько крокодилов увидел в этом штате, когда мы проезжали, чтобы просто сойти на эксит, и вот так крокодил лежит. В город мы заехали, крокодил лежит, прямо вот возле дороги, где мы проезжаем. Ну как-то странновато, и ты понимаешь, что это не такое пушистое животное, которое ты можешь подойти и сказать, ой, какое хорошее, кусает. Опасность впереди тебя. И это когда мы идем в зоопарке, мы видим э -э -э, более хищные звери, они находятся под особой оградой. Менее опасной или вообще не опасной. Они даже дают, вот кенгуру, мы были в зоопарке сейчас, они а говорят, там за 2 доллара покупаешь еду, и ты идешь и кормишь кенгуру. Хотя она бывает, дерется такая, но дети могут идти и кормить. Менее опасно. Но опасные сидят в клетке. Опасные имеют вокруг св своей, э, своей ложбины, имеют глубокие рвы, чтобы не перепрыгнули, имеют большие прутья железные, чтобы не разбили, как на, э, на эм, рок, у кого один э, носорог, да, э, сори. Это более опасные. К ним близко не подходит. И если вы видели, гуляют ролики на YouTube, где совершенно нечаянно упал, упала, по-моему, женщина к белому медведю. Она, он там белый медведь в воде был, и туда упала женщина, по-моему. И очень э, стали кричать, отвлекать, чтобы спасти женщину, чтобы э, не растерзал ее белый медведь. Это угроза человеку. Если мы приходим с детьми, клетка стоит, и мы понимаем, что это в клетке есть дырочки, мы можем просунуть руку свою, если моя не поместится, но ну, ребенка моего обязательно пролезет, и он скажет, папа, это кися, ты понимаешь, что это не кися для него, это большая кошка, которая растерзает руку его и порвет, и есть такие случаи. И мы стараемся, как говорится, а кто разрушает ограды, того ужалит змей. И мы понимаем, что если мы просунем туда руку, нас может приключиться беда. И из-за этого то же самое. Когда мы видим вот эту кафедру, да, отделенную, вы не видите, что здесь, а здесь есть священная книга, здесь есть еще одна священная книга, здесь есть святое слово вокруг этой кафедры. И Писание говорит, не разрушай эту ограду этого мира. Когда ты пойдешь туда, тебя змей обязательно ужалит. Потому что там, Писание говорит, что там, за этой оградой находится, Петр говорит в первом послании Петра, 5 глава, 8 стих, «трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, еще кого поглотить». Мы согласны с этим? Мы видели рыка, рыкающих львов в зоопарке. Так я ни разу не встречался. Никогда не встречался. И я не хочу с ним встретиться. Я медленно бегаю. Но, может быть, при обстоятельствах я не смогу это удрать от него, знаете, но это опасность. Писание говорит, не разрушай ограду, в которой Бог тебя поселил. Потому что в день, в который ты пересекешь эту ограду, знай, есть тот, который ходит вокруг этой ограды, и там есть опасность. Когда мы наливаем чай, и наши дети подходят, или утюг там гладим вот у меня часто так э, детей много и я, папа что ты делаешь я говорю не вздумай трогать утюг я сам его боюсь потому что многократно бывал сам обжигался горячими вещами я понимаю что это утюг который принесет мне глубочайшую рану не трожь. это горячее туда сюда уже этот горячий стакан или кружка. Ребенок схватил, уже кричит. Вава больно кричит. Больно ему. Он обжегся. И ты, когда ему скажешь потом, не трожь, это горячее, без тебя знаю. Это действительно горячее. Я уже сам знаю, что это горячее. У меня была машинка стиральная. И, вы знаете, перед уездом сюда много вещей у меня, много было стройматериала, который уже не нужен был. Я полил, взял эту стиральную машинку, снял оттуда барабан, шашлык вот так, там можно жарить. Очень хорошая вещь, просто это не то, что реклама, а просто, знаете, это хорошая вещь иметь дома. Сушилка и стиралка Просто барабан. Потому что их материал, он жаркостоящий, То есть жа жа жаростоящий, То есть много градусов можно. И что я там только не полил. И это железо было красное. И вот подходит мой Кейлоб. Он здесь, опять же, где-то все приключения с ним. И вот он подошел к этому барабану. Я знал, что ну, жар, еще подходишь, уже жарко. Совершенно нечаянно он или споткнулся, или как, и двумя руками на этот барабан. Это не передашь крик ребенка, это его слезы. Ты ему всю ночь дул, ты мазал ему алоем, ты что только не делал, он плачет от боли, потому что сильно обожегся. Прям все слезло. Кожа. Ну, я думаю, вы можете представить, это не буду развивать. И, да. и больно ему. И ты думаешь, слушай, ну ты же видел. Ты никогда так не делал. Ну, может быть, какие-то обстоятельства. Споткнулся еще и вот так. И я где-то не усмотрел, как отец, потому что был занят этими всеми переездами. И это такая боль. И думаешь, и вот эта, знаете, проповедь, она рождает... Глубокий смысл, когда мы размышляем, что вне дверей этого здания, что за этим зданием. Когда мы здесь сидим и понимаем, что мы здесь слушаем Слово Божие, не меня даже. Мы понимаем, что истинное Слово, которое делает нас свободными, истинное Слово, которое делает нас богаче, я имею в виду даже нематериально. Мы здраво мыслим и приходим каким-то мерам, понимаем и здравые наше поведение в нашей жизни, да и приносит оно с собой и благословение. Потому что если так разобраться, мы живем и здравствуем, мы имеем пропитание на сегодняшний день. Сказать, что Бог о нас не заботится, заботится о нас и дает все необходимое. Но Богу невыгодно, чтобы человек разрушал ограду. И бывает порою, мы видим, наблюдая человека и говоришь, слушай, ты очень близко подошел к обрыву. Очень быстро, близко. Моя сестра-ин-ла, моего брата-жена, они где-то в Аризоне ехали и... Решила сфотографироваться и встала так возле больших кактусов. Ну и позирует это, а брат фотог... Ну как-то нога это туда и она в этот кактус. Вот такие колючки. Ушли просто в руку. Туда провалить. Кактус имеет одно свойство. Он когда входит и ты его хочешь вытягивать, он туда дальше заходит. И, ну, это было в новое, как говорится, там не было госпиталя. Пока мы все не доехали к это пока мы все это начали выбирать, не все выбрали, потому что это надо хирургическое, надо разрезы делать, вытаскивать. Но вот подошла к опасности, и вот нечаянно раз и упала. Бог, бывает, посылает нам такие, знаете, испытания в нашей жизни, чтобы показать, что если ты подошел к обрыву, там опасно. Тебе не стоит, тебе лучше от ограды немножко отодвинуться. Потому что там опасность. Там есть змей, который ходит и будет жалить тебя. И мы видим порою людей, которые были когда-то зависимы. И ты говоришь, слушай, ты как-то начинаешь по-особенному себя вести, бодрствуй. И Писание говорит, трезвитесь, и, и, и, э, трезвитесь бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища ко, э, кого поглотить. Первое послание Иоанна, в пятой главе, э, Писание говорит в 18 стишке, «Мы знаем, что всякий рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Значит, что Писание нам говорит? Что мы знаем, что мы от Бога родились. Поверьте, если бы мы не от Бога родились, вас сегодня бы здесь не было, и меня бы здесь не было. Потому что это забота Бога нашего, который привел нас, который дал нам спасение, который дал нам свободу, и который, как Давид, в своем псалме говорил «Возврати ко мне радость спасения, и духа твоего не отними от меня, и дух правый обнови внутри меня». Такие выражения, да? И мы понимаем, что он видел свое падение, он упал, но понимает, что здесь я не имею благословения, здесь я не имею устройства, здесь я дискомфорт внутренний. И я молюсь о Господу, понимая, что только в нем я имею совершенную радость. В Духе Святом, который он может от моей дурной какой-то привычки, Бог может забрать Духа Святого. Я встречался с человеком, который у него ребенок, просто как, знаете, ну так грубо говорить, да, о детях, ну овощ. Это не, не жилец, его просто как блинчик переворачивает. Я с ним беседую, я говорю, Коля, пойми, я не хочу, я просто для себя самого, я встречаюсь с многими людьми, я беседую, почему такие дети? И он мне говорит, ты знаешь, я покаялся. Он из баптистов, я, говорит, покаялся. И я думал, что я в этом грехе тверд, и я туда больше не буду возвращаться. Я знал, что может быть последствия. И я братьям говорил, я свободен от этого. Бог дал мне свободу. Но Бог, когда мы говорим, я больше так не смогу, или я так не сделаю, потому что она так сделала, или он так сделал, вот за это «я» Бог начинает нас проверять, а действительно ты сможешь устоять. И вот был день, где такое же обстоятельство в его жизни случилось, и Бог ему в сердце говорил, в день, в который ты сделаешь это, у тебя родится сын, и этот сын будет инвалидом. И ты, это будет тебе за то, за то, что ты меня ослушался. И этот человек, как бы ни боролся, он упал в этот грех, и рождается сын который просто инвалид, жалко смотреть, но эта семья настолько прилепилась. Это были мои соседи, одних из лучших соседей, которые там по Вашингтону. Я их очень дорожил и любил, хоть они были из баптистов, я очень с ними любил общаться. Это для меня была примерная семья, и я сам со своей семьей смотрел за этим ребенком, когда им надо было куда-то уезжать. И вот он это говорит. Я говорю, Коля, тебе надо как-то уже отпустить. Уже прошло время, 8 лет, и мы его похоронили. Он умер, он умер в день, э, за день, когда я ему говорил, что такое человек. Он является, говорю, на малое время, как пар, пришел и ушел. И много еще других слов сказал. Он говорит, я такого не слышал, что ты говоришь. И после этих слов на следующий день отошел он в вечность, этот ребенок, но в случае я запомнил на всю жизнь. Говорит, в день, в который я упал, Бог проговорил меня, как, если ты туда зайдешь, у тебя вот это, вот это будет. Можешь понять, когда тебе мама говорила раньше, я много могу примеров приводить из собственной жизни. Мама говорит, ну у нас никогда телевизора не было. А тут брат приезжает, с России, говорит, давай где-то посмотрим что-то. Мама говорит, дьявола, нет ничего никогда бесплатно. Мама с опыта говорит, ну, мы-то молодые, давай, и поехали в русский магазин, взяли какую-то кассету, я не говорю, что это, знаете, грех, есть поучительные, есть поучительные вещи, которые мы смотрим, назидаемся, и слушаем, и мы поехали, взяли эту видеокассету. У нас трое братьев было. Я, мой младший брат и вот постарший брат еще. И поехали, и вот мы взяли эту кассету, я не помню даже что, потому что мы ее даже не посмотрели. Мы ее поломали потом, эту кассету, когда мы вышли за поворот, нас остановил полицейский, и мне штраф влупил, моему брату за то, что он не пристегнутый, и еще за скорость нам благословили. И получился у нас такой колоссальный бесплатный фильм, знаете. И вот эти слова, мамины слова, у дьявола нет ничего бесплатного. Если вы перейдете границу, знаете, вы будете за это платить. Мы эту кассету разбили. Я знал этого человека, у кого мы взяли, я ему электрикой все это закрыл, перекрыл, и мы как бы дружим до сих пор. Как бы, но берешь это во, во, во внимание, что когда ты переходишь какие-то границы, ты понимаешь, что там нет успеха и нет благословения. Есть приходит разлад. Видишь детей, которые становятся как-то плохо себя вести. И думаешь, почему? Почему так? И начинаешь всматриваться, где ты поступил не так. Где ты перешел какие-то границы. И когда ты каешься, приходит победа. Да и дети как-то почише стали. И есть семьи, в которых знаете, два ребенка выносят мозги. Я не хочу никого оскорбить, не хочу никому плохо кому-то сказать за это. Да? Бывает такое, и думаешь, начинаешь беседовать, а в чем у тебя? А этот человек сидит на каких-то порнографических сайтах. Он, он далеко уже приходит, только отмечается в церкви, а где-то летает. И ты смотришь, нету устройства, нету благословения, работает, а нет финансов. Дети вот так, один ребенок, а вот так такое вытворяется, что ты бакет ведром, потом ходишь, перекрашиваешь это все. Думаешь, почему нет устройства? А потом, когда меняется человек, когда каится человек, ты видишь, а где его дети? Да они дома, говорят, а где? Они вылазят откуда-то, они такая тишина, такое благословение, в доме чистота. Какой-то мир, какой-то пизд человек получает особенный от Бога. И вот смотрите, Писание говорит нам. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. Мы рожденные от Бога? Аминь, да? Мы не грешим? Стара... О, вот это мне нравится. Мы стараемся не грешить. Но Писание есть истинное Слово Божие, которое говорит, все мы много согрешаем. Аминь. Я еду, а брат Сергей сзади сидит. Саша, ты 90 едешь. Спит лимит 75. Грешу? Грешу. Но я уже задерживался, думаю, смотрю, я уже опоздаю. И то меня подпирают люди, думаю, ну если я 90, ну как они там, я только ушел, пролетели. Ну думаю, ну я грешу. Много мы все согрешаем. И Писание говорит, э -э -э, но рожденный от Бога хранит себя. То есть мы стараемся хранить себя во всем. И лукавый не прикасается к нему. То есть мы стоим бодрствуем во всякое время в разуме своем, чтобы нам не упасть. В день, который мы переходим границу, мы падаем, мы это знаем, мы это ощущаем, потому что Дух Святой, живущий в нас, Он напоминает, где-то ты споткнулся, и бывает идет какая-то не благословения, не устройство, и мы говорим, Бог меня не любит, да? Или мы наказываем своих детей, они говорят, да ты меня не любишь. Нет, так дети мои, говорят, да ты меня не любишь. Ты меня больше всех наказываешь. Я говорю, вот то, то я тебя и люблю, что я тебя больше всех наказываю, потому что ты так ведешь себя. Ты так ведешь. А если люблю, значит наказываю. Писание говорит, да? И я люблю. И порою дети наши так думают, даже не дети, мы порою так думаем, Бог к нам несправедлив, Бог меня не любит. Да наоборот, Бог меня любит, Он от чего-то знает, от чего тебе можно огородить. Как родители, мы знаем, что в этой кружке горячая вода. Когда ты возьмешь, ты обожешься. Не трошь это. Не от того, что я его не люблю и не хочу ему позволить взять горячий чай, а от того, что он себе небы все выпаливает и язык себе опаливает. И ты говоришь: нет, не трошь, он очень горячий. Ты опалишь себе все, а я хочу. И в день, в который я беру, я опаливаю себе все, я беру, выпил, ой, я не знал, а я ж тебе говорил. Вот так работает и Небесный Отец к нам. Бывает, плоть требует что-то свое, похоть требует свое. Обязание говорит, а вы бодрствуете, не все нам полезно. Павел говорит, все мне позволительно. А ну давайте будем честны, все нам можно. Или мы знаем, где мы можем в день, в который я это сделаю, я понесу какой-то удар от жены, или муж от жены получит, или жена от мужа получит, или еще что-то, или дети наши что-то сделают не так, или мы будем наказаны от самого Господа в день, который мы что-то допустим в своей жизни». Какое-то вещь непотребная, я имею в виду. И смотрите, «Бытие». Если вы хотите, открывайте «Бытие», вторая глава «Бытие», чтобы нам недалеко ходить. Там очень интересно написано о правилах, которые Бог заповедовал человеку. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. Да? Понятный? Понятный текст. Бог поставил дерево и говорит, испытывая человека, Бог говорит, не кушайте от этого дерева. В день, в который вы вкусите, вы умрете Смертью Читаем далее. Третья глава. А давайте с первого стиха. С первого по седьмой. Змей был хитрее всех зверей полевых. Уже вопрос к Богу у меня. Почему тогда такого хитрого создавал? Ну ладно. Змей был хитрее всех зверей полевых. Которых создал Господь Бог. И сказал змей жене. Подлинно ли... Созда, э, э, «Сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плодов с дерева мы можем есть. Только плодов дерева познания, э, э, дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, ибо, а, а, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет»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 для пищи И что она приятна для глаз, и вожделена, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и та, дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковниц листья, и сделали себе опоясание. То есть Бог... «Поставил дерево и испытывает человека». Говорит, «Вы от этого дерева добра и зла не ешьте. В день, в который вы прикоснетесь, вы умрете смертью». Слышал ли это Лукавый? Слышал, мы читаем, потому что он задает такие каверзные вопросы и говорит, «А подлинно ли вам нельзя ни с какого дерева кушать?» «Нет, мы можем есть от всякого дерева, кроме...» Такого-такого-то. И лукавы говорит, нет, знает Бог, что вы, э, знает Бог, что в день, который вы вкусите, вы познаете добро и зло. И вот он нас смотрит вожделенное, прекрасное, маняющая тебя, как, как, знаете, после усталого дня диван тебя так манит к себе, манит, манит. Вот так же самое и дерево дает тебе какой-то прекрасный вид, тебе дает знание какое-то, оно тебе привлекает. И она в день, который ты взяла, у них написано «открылись глаза», и они увидели, что они наги. Да? Открылись у них, э, что они наги. То есть Бог единственный, который знал добро и зло. Человек, который создан был по Божьему благоволению, человек знал только добро, отсутствие зла. да, Вот как бывает, знаете, отсутствие тьмы. Или бывает отсутствие звука. Если вы были в таких вещах, мы мою дочь проверяли, где комната такая, где э, отсутствие шума, любого шума. То есть вы туда заходите, как только дверь закрывается, вы в буквальном смысле, можно просто там сойти, как говорится, знаете, настолько идеально, что ты даже вот, знаете, малейшее это ты не чувствуешь. Только... Только у кого сухами нормально, если она там нажмет, ты услышишь тонкий где-то какой-то маленький пипик, и ты понимаешь, что твои ухи работают. Такие есть. Это отсутствие, вся... как изоля... изоляция разного шума. Вот то же самое, как отсутствие света, да, мы говорим, или отсутствие тьмы. И вот то же самое, когда человек вкусил, у них открылись глаза, и они поняли, что они наги. Они поняли, что мы стали разбираться, кто из нас кто – мужчина и женщина. И я понимаю, что мне какая-то прошла неприличие, начинаю прикрывать себя, я начинаю закрывать, и Бог говорит, а что – Куда ты спрятался, Адам и Ева, не ел ли ты? Он говорит, я спрятался, потому что я нак. А кто тебе сказал, что ты нак? Неужели у тебя совесть проснулась? Ты случайно, говорит, не ел от дерева добра и зла. Да, жена, которую ты дал мне. То есть пришли такие, знаете, познания человека, хитрость открылась. Вообще-то это, говорит, ты виноват, потому что ты мне ее дал. И я взял, она дала, я ела. Бог уже к Еве обращается. Ева, что, почему ты ела, почему ты дала? А это змей меня обольстил. То есть и получается, Бог у нас виноватый. Понимаешь, сколько у человека открывается фантазия. Начинает думать. И Писание говорит здесь четко, что бывает в нашей жизни. Да, у нас нету этого дерева сегодня, но у нас есть некоторые вещи, которые нам не позволительно. Есть вещи, которые нам не служат во благо. Есть вещи, которые нам не нужно даже иметь в доме. И сам Давид, коль уже так открытие было насчет Давида, сам Давид говорит, вещи непотребные я не положу у себя. То есть, если, если мы начинаем рассматривать э, в своем доме, что может послужить к разрушению моей семьи, эти вещи я должен вынести, эти вещи я должен избавиться, если у меня какая-то, знаете, бывает э, слово «паразит», да, говорит, или какая-то э, привычка живет во мне, которой я не могу, «bad habit», да, ее называют, э, «я не могу от нее избавиться». А мне надо, чтобы иметь полную свободу, чтобы иметь полное благословение от Бога. Вы помните Самсона, который человек был сильный? Бог дал ему э, э, такую сверхъестественную силу, когда сходил на него Дух Божий. Он делал великолепные вещи. Дух Божий делал через Самсона большие вещи, он челюстью ослиной разбивал большие толпы людей, тысячи разбивал. Он силой умел, мог взять ворота, утаскивать, мог делать разные вещи своей силой, но было что-то «но» у него. Прежде его создания пришел ангел Господень к матери его и сказал, «Запиши себе». Напомни это себе. Ты родишь сына, но он должен быть назарей. Он не имеет права есть вина, пить вина, виноградного сока. Он не может есть виноград. Вот эти вещи он, не дол он должен быть назареем. Он не имеет права подстригать свои волосы, ибо сила была в волосах. И в день, когда он нарушит, придет поражение ему. И вы знаете, там, если еще ниже, там чуть, чуть копать, было заповедовано Израильскому народу, чтобы они брали жен себе среди своих, не от филистимлян, не от того, не от того, среди своих. И вы помните день, который прошел Самсон, к отцу говорит: возьми мне ее. Он говорит, нет, мы не должны, вот что, мало у нас наших здесь, а он настоял, возьми. Но дело это было уже уготовлено Богом, отец не все знал, но э, там не получилось браком, потом эта Далида пришла, да, и ее подкупали, да, мы это просто чуть-чуть так напоминаю, подкупали ее, чтобы узнать, в чем сила его находится. Вы знаете, если так разобрать, то сила-то не в волосах его. Сила не в волосах была. Сила, чтобы не признаться, в чем у него сила. Если бы он бы не сказал, он бы остался сильным. Сильный человек, который может держать свой язык за зубами. Сильный человек, который, когда бы ему она пилила, пилила и так напилила, что он уже себе просил смерти, она до смерти его отпилила, как говорится. Знаете, и он тогда только начал говорить, «Вот если вы срежете мои косы, если вы вот это вот это сделаете, покинет меня Господь». Усыпила, уложила, ласковых слов наговорила. И вот когда обрезала... Вставай, филистимляне пришли. И он, как в Писании говорит, я сейчас встану и, и, э, и освобожусь, как, э, как и прежде. А не знал, что Господь отступил от него. Сила ушла. Что сделали? Выкололи глаза. Что сделали? Оковали его цепями. Что дальше сделали? Поставили его в рабство, чтобы он молол жернова. В принципе, все как и в нашем 21 веке. Если я становлюсь рабом греха, я не вижу Бога пред собою. Я в цепях, у меня нету силы духовной, у меня нету какой-то возможности благословить своих детей, у меня нету возможности петь искренно пред Богом. Я не могу встать и исполниться силою Духа Святого, потому что я сегодня малою жернова. Мои глаза духовно мертвы. Я думаю, Писание нам четко это говорит. Если кто разрушает ограды Божии, того ужалит змей, а он ходит, как рыкающий лев, он не спит, он не спит. Бывает, мы засыпаем, и Писание нам говорит, помните, пять мудрых и пять неразумных, да? Пять мудрых и пять неразумных. Писание говорит, что все заснули, все заснули и мудрые, и неразумные, потому что жених замедлил. Все заснули, но в полночь воздался крик, жених идет. Кто-то встал и просто поправил, подлил сюда масло. Дух святой запылал, загорелся. И мы готовы встретиться с Христом. А в Индонезии, по-моему, где пьяный человек заснул, и его питон... Зажувал, по-моему, что такое. Он на лавке заснул, и его он проглотил. Ну, может быть, не всего-всего проглотил. Ну, такая история есть. Что человек бодрствовал ли? Не бодрствовал. Наквасился, лег. Змей в буквальном смысле поглотил. В То же самое, в то же самое и в нас бывает в жизни, когда мы где-то разрушили ограду, куда-то перешли. Куда-то пошли нам, знаете, как один брат, мы с ним беседуем уже на протяжении многих лет, и у него он борется с одним определенным грехом. Эх, он не может просто видеть людей так, как и красоту женскую, и порадоваться, что красивую. А у него всегда какие-то мысли одолевают его, и он с этим бороется, и он не может даже. Порой звонит очень часто, мы с ним молимся, он плачет бывает, и... И думаешь, с ним беседуем, говорит, знаешь, говорит, а мне нравится это. Мне нравится этот грех. Я понимаю, что это грех. Я понимаю, что это нельзя. Я понимаю, что я у, имею ущерб и финансовый, и в труде, и в работе. У меня и дети болеют, и сам я заболеваю. Но мне, говорит, нравится этот грех. Он смакует здесь размышляет, Он падает бывает, я говорю, ну, пока место ты не скажешь греху, нет, не придет победа. Я говорю, ты найди такого, который бы не радовался женской красоты. Есть прекрасная девица, знаете, прекрасная, я как мужчина буду говорить, если бы женщина здесь, она бы, наверное, говорила за нас, бы, за мужчин, потому что у них свои болезни есть, у нас свои болезни есть. И мы говорим, ну это я так, просто образно привожу, это с чем я сталкиваюсь с этим человеком. Я говорю, ну понятно, что прекрасная, красивая, но нам не позволительно. У тебя есть свое, ты благодари за свою, благодари, что у тебя Бог дал тебе в жизнь. Она тоже прекрасна, это тоже Божья природа, Бог одарил ее. Но все равно, человек не бодрствует, человек падает, человек встает, опять падает и борется с этим, и говорит, мне нравится просто. Я говорю, ну кому не нравится? Кому не нравится? Бывает вот эта штука, да, она нам много и добра, и много зла приносит. Вот эта маленькая, которая у всех у нас есть, в основном у всех, в основном у всех. И здесь она может приносить добрый плод во мне. Я могу возрастать пред Богом. Могу славить Бога, а могу терять все благословение через вот этого маленького черненького идола. Так можно назвать его. Но не всегда так. Не всегда это. Кто у кому уподобится, как держать себя в руках. Он властелин. Зарядиться духовно, и он же ж властелин разрушит собственными своими руками. И Писание говорит и он не он, а и Иов. Иов говорит в 31 главе, самый первый стих, Завет положил с глазами своими, не смотреть на девица». Кто такой был Иов? Да, первую главу мы читаем, когда пришел сатана, и Бог хвалится этим человеком. Не Иона, не а Иов. Да, Иов. Он хвалится этим человеком и говорит, «Обратил ли ты на раба моего, который непорочный, который боится, который это?» Этот человек в 31 главе, он говорит, «А я положил завет с глазами своими, чтобы не смотреть на девица». Вы знаете, это, как Писание говорит, «чтобы мы бодрствовали во всякое время». Это просто один из примеров. Один из примеров, есть человек, который в алкоголе, есть человек, который в наркомании, есть человек, который, может быть, в гнилых словах, и он борется, он говорит, я не знаю, как это освободиться. это живет, человек наполнен этим, кто-то, может быть, крадет, он просто не может, если он не украл, сегодня у него день просто не состоялся. У него такие липкие руки, понимаете, он должен что-то, да ручку, но где-то он должен присвоить. Это bad habit, как говорят американцы. И мы должны освобождаться, чтобы иметь полное Божие благословение. Бог говорит, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы не, пораже, не были поражены э, своими врагами грехом и чтобы нам потом не молоть жарнова какие-то и не трудиться из, и для дрявого кошелька сегодня Писание говорит, чтобы мы бодрствовали, потому что есть тот и не разрушали ограды, потому что есть тот, который ходит за этой оградой, за этой оградой, и он может тебе нанести колоссальный удар. Я даже больше скажу, нам не стоит подходить даже близко к этой ограде, особенно тем, которые слабые люди и сильные падают. Как Давид, сам Бог его избрал, сам Бог его поставил. Он говорит, вот, по сердцу своему он нашел, который не предаст его. Но был день, когда помалодушевствовал Давид. Вы помните, что за день? Как он упал? Он всегда, Писание говорит, он всегда выходил на войну. А этот день он решал, ну что я, царь или не царь, могу ли я остаться? Останусь дома. Остался. Вышел на крылечко посмотреть красоту своего Израиля, как он там царствует. Это что? Появилась, знаешь, другая красота. Но я так буквально, чтобы нам интересно было и понятно, как враг нам предлагает. Как враг нам предлагает, и мы не понимаем, как мы уже туда врюхались, и мы не понимаем, как мы туда нам это понравилось, и мы уже упали, и, и видим по свое падение, как говорит Валаам: Я вижу свое падение. Вот, говорит, очи мои открыты, и вижу свое падение. Он видел, почему ты видел? Потому что Он залюби, полюбил мзду человеческую, которому предложили. Ты, мы тебе обогатим, мы тебе дадим все необходимое. Вот столько, вот столько мы тебе предложим, только. «Проклини израильский народ». Вы помните, да, эту историю? И он ходил, он старался, он в буквальном смысле, он старался, чтобы пришло проклятие на Божий, на Божий народ, чтобы получить то, что ему предложили. А уста брал Господь. Уста брал Господь. И каждый раз оттуда, отсюда, оттуда, вокруг, везде ходил, а не мог сказать гнилого слова на израильский Божий народ. Почему? Ограда была над израильским народом. Бог ограждал и брал уже падшего человека и благословлял израильский народ. Тогда -да, он понял, я буду хитрее. А давай, говорит, мы сделаем по-другому. Давай ты время дай мне. А что ты хочешь сделать? А мы, давай, говорит им, посылать будем красивых женщин, чтобы они смотрели на них, чтобы они э, брали их себе замуж, чтобы они... А был закон, нельзя. И пророк ввел в грех израильский народ. Он дал идею, как можно. И мы бывает, нам это прелестилось, нам это понравилось. Вы помните, да, Ахав, который... Заклятая взял от э, Гай, да, они Гай, по-моему, брали. Гай, заклятая. И там Писание говорит, сын человеческий, сделай исповедание. Что ты сделал не так? Он говорит, точно, вспомнил. А что ты вспомнил? А вот мы когда брали э, первый город, и там я увидел, Ерехон, там я увидел слиток золота. Братья и сестры, кто бы не взял, если сегодня бы у нас слиток золота валялся? Кто бы не взял красивую одежду, кто бы не взял серебро, да все бы, наверное, взяли, если можно было. Но Бог сказал, не трогать, мое это, это под заклятием серебро, золото, это мне говорит. В день, в который вы возьмете, говорит, я отступлю от вас. И этот человек взял, спрятал, пошли брать другой город, поражение. 36 человек, по-моему, погибло или 34 разодрал о схватил свои волоса. Иисус Навин плачет, бросил себя, посыпает пеплом, что не так. Бог говорит, что ты делаешь? Встань. Грех. заклятая говорит, встань есть. А того я и не мог с вами идти. И давай вырабатывать систему в ком. Из нас, как и Иона. Помните, бросим жеребий. Из-за кого нас это постигло? И бросили жребий, и пал и жребий на Ахана. А ну-ка, иди сюда. А что ты? А вот мне понравилось. Вот мне полюбилось это. И я это взял. И вот она у меня в шатре под шатром лежит это. Пошли, забрали это. Все спалили, все убили. И пришла что? Пришла Божия опять мир и Божие присутствие. И тогда пошли, и Гай завоевали, и победа пришла. Бог пошел с людьми, это все то же самое, что в нашей жизни. Если я не имею успеха, задай себе вопрос. Господи, где не так? Где я поступаю не так, что я не имею успеха и благословения в жизни своей? Если я не имею устройства с женой, или жена не имеет устройства с мужем, или в работе, или еще что-то с детьми у нас, или многократные болезни, что не так? Ты укажи. Бывает, Бог говорит, а это дано тебе для того, чтобы ты не возгордился. Как Павлу. И мы смиряемся, говорит, ну да, значит я мудрый. И, и, и Бог меня допустил, какую-то болезнь, и меня от этого удерживает. Не всегда приходит какой-то то разлад в нашей жизни. Потому что мы согрешили. Бывает, мы не грешим, а Бог попускает. И мы думаем, задаем вопрос, а почему? А я хочу тебе сделать сильнее. Я хочу тебе поднять на ступеньку выше, чтобы ты был сильнее. Чтобы ты больше, больше познал меня. Ты чтобы больше увидел меня, мою красоту, мою силу. Потому что она во мне. Дорогая церковь, я хочу вместе с вами молиться. Чтобы в нашей жизни мы имели успех. Чтобы в нашей жизни мы бодрствовали как, и трезвились, как написано. Чтобы мы имели Божие благословение. И если ты сегодня идешь и не видишь устройство, как савул он старался, он от чистого сердца думал, что он тем служит Господу, когда он гнал христиан. И Бог встречается ему в Дамас, да, и говорит, кто ты, Господи, задал вопрос. «Я тот, кого ты гонишь». А кого ты гонишь? «Я Иисус». Он открывается, там единственное место, где он говорит «Я Иисус, которого ты гонишь». Потому что он был гонителем, гонителем людей, тех, которые были последователями Иисуса Христа. И сам Иисус Христос открывает «Я Иисус Христос, которого ты гонишь». Трудно говорит, тебе идти против вражны. Порой бывает, мы стараемся, да, Коля уже упоминал нам за э, человека Иону, да, Вы помните, да, историю, когда он объявил это все, я беглец, бегу от Господа, потому что он мне сказал идти туда, а я решил бежать фарсис. Он говорит, как? А как ты так смог вообще? Как ты вообще можешь спать при таких обстоятельствах? И они, когда он объявил это, Писание говорит, что они начали выкидывать кладовые, чтобы облегчить корабль. Имущество ни при чем. Имущество не при чем был грех. Он ослушался Господа, но они старались помочь удержать Его. И порою бывает где-то надо позволить Духу Святому совершить работу над человеком, чтобы не было поражения в стане, чтобы не было поражения в церкви, чтобы не было поражения в семье. И мы бывает порой допускаем так, говорят, а я тогда с тобой не могу общаться. Ты близок для меня. Ты мой друг или подруга, ты для меня, но ну, ты служишь мне дурным примером. Или ты останавливаешься, и мы следуем за Господом. Или ты чем, чем ты занимаешься, занимайся дальше. Но я избрал жизнь свою Иисуса Христа. Я хочу служить от полного сердца. Я хочу отдаться Господу от полного сердца. Я хочу, чтобы мы вместе с вами молились сегодня молитвою, чтобы Бог дал нам мудрости бодрствовать. Бодрствовать, потому что дни лукавы. Последнюю историю расскажу, которую я сам был свидетелем, тому, как он рассказывал, это человек, который в Союзе еще, они в Сибири были. Если вы помните, президенты еще при СССР такие норковые шапки носили. Такая мода была, но ну, не всем это было позволительно. Люди, которые при власти были, они носили такие вот пубум, такие, знаете, круглые. Но этот зверек, он э -э, находился в... В... Да, в, Сибири. в Сибири, и его не так легко поймать. И вот с кем я беседовал, это уже, уже он в годах человек, он их ловил. И говорит, Алекс, поверь, говорит, это единственный зверь, который, ну, очень хитрый. И вот так, особенно зимою, да, зимою, следы, то есть вы представляете тайгу, вы представляете это Сибирь, да, где там очень э, бело-белом, да, лес, и ты видишь следы, и говорит, и вот приезжали люди, и они хотели, чтобы мы их учили вот так э, ловить этих зверьков. И сами мы от этого жили, потому что поймаешь, продашь, живешь, кормишь семью, как бы вот так. А их туда уже в Москву отправляли, этих зверьков, там шапки им делали. Такое-то, его это не сильно заботило, ему главное поймать. Его доход приходил от того, что он пойма, поймает. И говорит, бывало порой, говорит... Вот все попробуешь, и, и потом травкой так присыпешь, и листики положишь, ну, кавкан, кавкан, я говорю о кавкане, такая штука, кто может не знает, и так она хлопается, когда туда попадает нога или зверек, и она хлопает и держит зверя, и он так на цепи, на цепи или на веревке привязан к дереву, или вбивают укол в землю, и так ловят этих зверьков. И говорит, все попробуешь, и вот так присыпешь, и все следы свои заметешь. Все вроде бы нормально сделал, не ловится. Пришел, говорит, в один день, говорит, смотрю, говорит, поймалась, но отгрызла свою лапу, говорит, и ушла. Потом я, говорит, решил так. Решил, говорит, просто приехать, вот так, открыть, говорит, прям на видное место, вот так положить. Собил, говорит, и ушел. И стала ловиться. Просто, говорит, начала ловиться. И он мне такую вещь говорит. Ты знаешь, говорит. И он опять мне приводит М -м -м, за вот эти вещи. За вот эти вещи он мне рассказывает за телефон. Ну, больше за а Apple. У меня Samsung. Так что <зач aye> за Apple. Это уже пожилой мужчина. И он говорит, ты знаешь, говорит. На Apple сайте, э, сайт их официальный, у них есть книжка. И вот они прямо прямым текстом, и он мне этот показывает, книжку эту, журнал принес, и мне показывает. Говорит, там прям написано, насколько ты хочешь наполниться грехом. 8, 16, 32, 56, 156, да, и 200, то есть 256, это гигабайтов. Это у них на сайте открыто, но это было лет, наверное, я не знаю, 10 может быть назад, когда я с ним встречался и беседовали. И он просто привел за вот эти норковые шапки и говорит, вот враг говорит, он старается сделать это как можно красочнее и как можно открытей, Типа приходите, берите и уходите. Как бы так. И он привел за телефон. И я так подумал, ну ладно, там может быть он где-то и ошибся с, с Апполом, как бы, а может быть не ошибся. И сегодня неудивительно будет, что если так прямым текстом мы читаем. Э, биографию Аппола, там или еще каких-то гаджетов, которые выходят, и человек за этим что-то стоит. Может быть, я не отрицаю. Э, но ну, думаешь, насколько бывает враг открытым текстом нам диктует, или говорит, или показывает, или приманивает нам, прим, приманивает нас, чтобы мы шли на это. И бывает, наши дети, да, но ну, я даже выговорить в собрании я не могу. Но я объясню это слово. Я объясню. Знаете, вот карусели есть. При, приехали карусели к нам в Сан-Антонио. И мой, опять же, Шкейлоп маленький, говорит, папа, я просто не могу выговорить, если хотите, выговорить. Как это называется? Э, Наташа. Да, вот это слово. Я просто не хочу, потому что меня и на камере снимают, мне просто стыдно. Я не могу это слово выговорить. Откуда этот мальчик... Мне говорит, папа, посмотри, что приехал и называет это вот эти слова, короче, карусели. Я говорю, Наташа, что за ребенок? Я говорю, откуда? Я не могу эти слова. А ему вот это красочный там, особенно после собрания мы едем, все это горит, все сверкает, все манит. Он говорит, поехали туда. Я не против повести наших детей туда, покататься, как бы это не такое уже и плохо. Просто вот так же самым, красочно, лукавый нам предлагает сегодня только попробуй, только захоти, только сделай. Человек, который недавно с ним беседовали, он говорит, Ты знаешь, говорит э, он говорит, я раньше очень сильно падший человек был. И вот, говорит, когда при смерти моя мама была, Братья позвали, она позвала меня, чтобы я братьев позвал. Вот она лежит, говорит, при смерти. Приехал ее, говорит, дядя, помолиться за нее. Ну, то есть его дядя, это ее брат, наверное, родной. И еще один, говорит, служитель. И говорит, я смотрю на маму, на обстоятельства, она уже умирает, отходит. А у меня, говорит, одна только дурная мысль. Как у мамы взять деньги, потому что мне похмелиться надо. похмелиться надо. Я, говорит, у меня все сушит, мне просто надо. Я, говорит, вижу маму. Я вижу, как она уже отходит. Приехали последний путь отправить братья. А у меня одна только мысль. Меня мама вообще никак не интересует. Настолько, говорит, я падший был человек. Мне только надо было деньги, хотя бы несколько рублей, чтобы я пошел пивка себе купил. И вот один брат, который дядя его, даже не захотел, говорит, и, говорит, не буду это говорить, слово, говорит, ты такой человек, говорит. И он не разговаривал с ним. И вот этот служитель начал с ним разговаривать. Он говорит, слушай, вот мама уходит. Она умирает, реально, говорит, умирает. У тебя есть шанс колоссальный. Сейчас мы будем молиться, покаяться пред Господом. Он знал Бога хорошо. Я, говорит, искренно, искренно пред Богом решил, Покаяться. В этот день. Я, говорит, покаялся. Я, говорит, понимал, как делать, потому что я знал Бога. Просто отступил. Я знал, что надо после молитвы взять эту пачку сигарет и выкинуть. Я, говорит, вышел. Вышел, чтобы ее сомкнуть и выкинуть. И пришел голос мне. И говорит, закури последнюю. Ты уже покаялся. И больше пробовать это трогать не будет, не будешь, закури, говорит, и выброси. И пошел, говорит, другой голос. Если закуришь, больше ко мне не придешь. Он говорит, я это сомкнул и выкинул. Он мне на прошлой неделе этот старичок рассказывал свое свидетельство. Мама его, Бог дал ей свободу, исцелил. Она еще прожила 8, по-моему, или больше лет, и потом уже своей естественной смертью отошла вечность. Я просто говорю, какие бывают, одолевают мысли человека. Ну, ты уже все, вроде бы освободился. Ну, вроде бы, ну, давай, вот последнее отдал. И все. Адиос, амигос. Больше я к этому греху не прикасаюсь. И враг так искусно нам что-то бывает вязывает, Но Писание говорит, трезвитесь и бодро стойте. Аминь. Будем молиться.